Итак, пока сидим дома, решили дети постирать пуховик в стиральной машине. Теперь у нас есть ветровка и пух. Ну, у нас зима прошла, на весну как раз нужна ветровка, а не пуховик, поэтому, может быть, оно и к лучшему. А вы находитесь на канале Многодетный Бестолковый Папа. У нас видео из плейлиста «Арабские кубики» и... Кому эта тема не интересна, заходите в другие плейлисты и другие видео. А кому тема эта интересна, то будет ряд видео, в которых мы расскажем об арабских кубиках. Поэтому смотрите их, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, получайте на них ответы. И в первом видео я хочу рассказать об истории арабских кубиков, потому что об этом очень много разных интересных историй ходит. Я расскажу ту, которую сам знаю, потому что я участвовал в этом лично. И когда нашему ребенку было два года, старшему ребенку, то встал вопрос о том, что нужно его учить, читать э, на русском языке. И мы знали, что есть такая методика, куби, русский, ну, кубики для обучения чтения на русском языке, кубики зайцев. Мы заказали эти кубики, и до двух с половиной лет ребенок научился читать на русском языке. Мы поняли, что эта методика работает, у нее есть свои преимущества. И кто хочет учить ребенка русскому языку, чтению на русском языке, научить читать ребенка, то эта методика, на мой взгляд, самая лучшая является. И тут ничего не надо выдумывать и ничего не надо придумывать. Потом у нас стал вопрос, что нужно дальше ребенка учить другому языку. И мы подумали, ну пускай это будет арабский язык, и мы знали, что английские кубики тоже есть, у Зайцева английская методика, и мы решили, что нужно придумать что-то на арабскую да, методику сделать. И мы начали думать об этом, когда разработали первый вариант кубиков, они были сделаны из вот таких вот пакетов молока и кефира. И как бы они красились краской, от руки вырезались буквы, арабские сюда приклеивались, потом все это в общем скотчем обматывалось, чтобы краска не слетала и кубики дольше служили. И это было очень некрасиво и очень не, ну, как бы, не очень хорошо они получались. И... Если кто-то до сих пор думает, что вот такой вариант сделать дешевле, то этот кефир тоже денег стоит, стоит рублей 70, И если вы посчитаете сколько кубиков в комплекте находится на сегодняшний день, то их надо очень много кубиков, вы скажете, что побочный эффект то, что кефиры же выпиваешь, но если кто-то не в курсе, то в этих пакетах нет давным-давно уже кефира, уже очень давно в них кефир не наливают. Вот. Второй вариант кубиков. Мы на первом варианте научили читать ребенка. И, ну, где-то полгода ушло у нас на то, чтобы эти кубики сделать, разработать. Были некие проблемы, с которыми мы все-таки разобрались, частично на тот момент. И трем годам уже ребенок читал уже, сам читал на арабском языке. И в четырем годам уже Куран читал уже сам. И потом мы поехали открывать, там, нас позвали помочь открыть детский сад в Тюмень, в город, И мы когда туда уехали, с собой кубики забрали. И там эти кубики остались кому-то, не помню кому. В общем, когда у нас второй ребенок уже как бы подрастал, ну, как, да, там, ему стало стал там, два года, да, там три, то начали как бы вопрос, надо с ним заниматься тоже арабскими кубиками. И мы стали делать другой вариант. Этот вариант с, с коробками сразу я отмел, потому что это было. Ну, мне они не нравились изначально, поэтому я сам лично их не делал, мне они вообще как бы не очень казались хорошими. Мы стали делать другой вариант. И этот вариант был такой более такой, ну, посимпатичный. И там некоторые изменения мы сделали, там улучшили. И что, что я делал с теми кубиками? Я брал картон, раскладку кубика чертил на картоне и выбирал тот формат картона, в котором было мало обрезка у с картона. Там это все чертил, потом вырезал все это ножницами, кубики, раскладки, потом делал, распечатывал буквы. На, на желтой бумаге цветной мы делали солнечные буквы, на голубой бумаге делали лунные буквы. И, в общем, получился вариант такой-то симпатичный. Я делал грани чуть побольше у этого кубика на, на распечатке на таблице, и потом, когда клеил уже самую эту, то есть не попадал в грани, и чтобы в грани точно попадать, ух, и чтобы в грани точно попадать, я делал чуть побольше, и потом подрезал, и уже потом все это заматывали в скотч, оборачивали, чтобы дальше все это служило, и вот так появился второй комплект кубиков. Он тоже где-то живой есть. Им, по-моему, мы дома пользуемся, если не ошибаюсь. Это вот как бы он живой еще. И потом уже однажды как бы так случилось, что об этой методике узнали сотрудники WinSun Media Group, вот, зацепились за эту идею и как Мы сказали, что есть какие-то непонятные моменты, там, которые нужны. И вот начали работать над непонятными моментами, и так появился третий вариант кубиков. Вот, выглядит он вот так вот. Это сам комплект набор. И у нас такие вот есть две таблицы с лунными буквами и солнечными буквами. Это вот один плакат и вот это второй плакат. Вот такие два плаката. Мы еще потом к этому всему вернемся. А вот в самом комплекте то есть все написано Ассаляму алейкум и автор Аминаха Изулина. Это арабские кубики для наших маленьких друзей. Написано 3 плюс. Не знаю почему. Видимо, какая-то необходимость была у издателя это сделать. На самом деле можно раньше заниматься этими кубиками. Здесь у нас находится методичка. Находятся э, развертки кубиков, э, и это никакие не кресты. То я одному показал, вот так тоже вот кубики арабские, просто как только комплект вышел, он потом взял, ой, что это за кресты, за кресты, и такой убежал бросил. Это не кресты, это на самом деле кубик. То есть, чтобы кубик получился, оно должно быть в таком виде, в виде креста, как бы. И потом, если мы его сложим, то получится вот такой вот кубик. Так что не бойтесь, это не кресты, все в порядке. Здесь еще есть у нас разные таблицы с играми, их очень много. Это этих вот, таблиц не было в тех двух вариантах, это уже придумали с видео вместе. Вот. Ну, то есть идея была в этом всем, как бы, что они нужны, но не было их в наличии. Или может быть варианты такие промежуточные, И вот так вот в этом варианте уже. Появилось это пособие, уже как бы в свет вышло да, для общего пользования. И как бы надо заметить, что именно дети учились, то есть уже и третий ребенок научился читать, сейчас уже четвертого очередь подошла. Надо отметить, что это пособие, практическое пособие, обкатанное уже. То есть оно было еще до того, как Инсан Медиа выпустили его уже, обкатано на наших детях. И дети научились читать в результате нерегулярных занятий. То есть, с ними не сидели ежедневно, не строчили, не долбили этот вопрос. Это просто вот мимоходом. Вот. Там у нас еще была такая вот доска висела. Такая интересная тоже. Ее сделать не проблема. То есть, там нужна панель, именно глянцевая, для отделки помещений. И нужны просто рамка вот из дерева. И если эта панель, она трехметровая, если ее сделать, например, на три части разделить, то будет по метру. А так она 250 миллиметров. Получается, если мы собираем их три, то будет 750 на метр. Если мы возьмем две панели и разделим пополам, тогда у нас получается полтора метра будет в э, ширину, а высоту она будет э, полтора и тут будет четыре метра. То есть будет метр на полтора, будет больше доска. Я сначала делал первый вариант, потом делал второй вариант. И на нем, на, на этом материале, маркер очень хорошо пишет очень хорошо стирается и вот эта вот доска у меня пух даже во рту вот эта доска она на нее удобно даже э, сверху ставить кубики и заниматься но ну, можно даже сделать площадку под них прикрутить планку то есть это не проблема очень удобно и кому интересно можете сделать и ребенок просто играя бегая там вокруг этой доски Видит эти плакаты, висящие на стене, другие плакаты, он все постепенно на невербальном уровне запоминает. Когда немножко делаешь акценты, он быстрее запоминает. Когда делаешь акценты чаще, он быстро запоминает. По сути, это пособие можно очень быстро взять и просто ребенка научить читать. Если прям задаться целью, вообще не проблема. Если человек педагог, это очень можно быстро сделать. Если не педагог, просто мама, то можно медленно, но все равно научить можно, это легко. И здесь очень много всего в пособии заложено, которое плюс, еще помимо того, что обучают чтению, еще очень-очень-очень много всего заложено, это потом далее вы все это узнаете. И сегодня, помимо того, что сидим дома, еще у нас месяц Рамадан, и люди занимаются больше своей религией, поэтому те мамы, которые посвящали время смартфонам, они посвящали время своим детям, это как раз тот самый месяц, когда можно посвятить время ребенку плюс и самим еще подтянуться в арабском языке, там, в, чтении, в чтении Курана и во всем вот этом развиваться именно в этот месяц будет лучше. Поэтому у кого есть кубики, могут сейчас приступать, как бы уже смотреть видео, и, возможно, мы успеем дойти до занятий, потому что времени не хватает на все, дел очень много. Мы постараемся успеть. И после Ромадана тоже будет премия. Если мы успеем Ромадан, то у нас будет время дальше. И у кого есть кубики, но не собраны, как раз в одном из следующих занятий мы поговорим о сборке кубиков. Покажу, как правильно их собирать, быстрее собирать и удобнее собирать. И как продлить один этим кубиком. А у кого их нет, они могут заказать у нас. Ссылка в описании на группу арабские кубики и там мы поставим пост а, о том, в каком варианте их можно купить. Сразу скажу, что можно купить сам набор, можно купить собранный набор, можно купить собранный набор с оберками, скотч, и можно купить набор с книжкой Марим Сани. Это та книга, которая, по которой я рекомендую все-таки читать. То есть у меня есть методички свой, свой путь, как ребенок учить читать. Но по Малем Сани, это вот лично моя рекомендация, как я говорил про русские кубики, что не стоит изобретать велосипед, что есть вот русская методика, да, зайцевое обучение чтению, она лучшая. Также Малем Сани, я считаю, что это лучшая книга, она с малого начинает и быстро, быстро, любой человек может, даже взрослый очень быстро научиться читать, поэтому эта книга тоже есть продажи и можно будет вместе с кубиками ее заказать. Разные варианты стали появляться наподобие этих кубиков. Они не такие информативные и в них нет такой смысловой нагрузки. Я не знаю для чего это делается, то есть видимо ну, как, это как раз к вопросу что человек хочет изобрести велосипед, хотя можно просто его купить и поехать и этот вариант он вообще недорогой, то есть он стоит копейки сущие. Магазин сходить за продуктами дороже. Зачем вот этот лагерь делать, как бы я не понимаю, есть прям даже, у меня есть как бы сайты, то есть сохранены ссылки там, да, вот, если кому-то интересно, пишите в комментариях, я кину, может позаниматься там вышивкой этих кубиков. то есть зачем это делать, пока я до сих пор не понимаю. Вот это пособие, оно очень накачано, как бы информативно она очень прогрессивная. Я думаю, что даже у арабов нет. Но арабам это не надо, они всеми уже разговаривают да, и читают, учатся. Там, у них нет такой проблемы, может быть. Но, скорее всего, у них нет проблемы, что если ребенок своим темпом развивается, если, например, быстро сделать развитие да ребенка, конечно, лучше какое-то пособие иметь, даже арабам. И здесь еще есть как бы один такой момент, я видел, что продаются арабские кубики, стоит вот эта вот картинка и написано, что это арабские кубики Зайцева. Зайцев сделал методику русскую, русских кубиков. Мы, когда учили ребенка читать по этой методике, да, мы оттуда подчеркнули саму концепцию, да, то есть она показалась как бы, ну, толковой. И мы использовали как бы, да, этот опыт, перевели на арабские кубики то сам Зайцев не участвовал в разработке этих кубиков. Вот. И здесь как бы, не стоит, наверное, так говорить, что это арабские кубики Зайцева, все-таки это арабские кубики Файзулины. В конце этого видео я хочу поблагодарить uh, Insan Media Group, весь коллектив, да, кто работал над созданием uh, этих кубиков, то есть помогал именно like, творческий коллектив и само руководство Insan Media Group, они сделали большую пользу, то есть, э, если бы они не, не завязались бы в эту идею, то, конечно, мы бы этим пользовались, кому-то бы дальше раскладки кубиков высылали, и они есть, кстати, у нас до сих пор сохранены, можем кому-то высылать, если кто-то хочет поморочиться, мы этого коснемся позже. Но они сделали очень простой вариант, который очень удобный, не надо ничего выдумывать. Я сам бы хотел этот вариант в свое время взять, чтобы не всякие пакетики кефирные, эти молочные, не копить дома все это, не рисовать, всю эту грязь не разводить. Самый простой вариант уже сделали. И я считаю, что он лучший. Почему? Потому что я лучше беру для себя. То есть у меня стояла задача научить ребенка, я это сделал. Если у кого-то такая задача стоит, и кто не хочет потерять свое время, он просто может взять это, приобрести и дать своему ребенку на пользу. Если кто-то хочет заморочиться, мы можем выслать расплатный кубик, который мы делали сами еще в то время, и вы будете также распечатывать, вырезать на цветной бумаге и бумаги, все это. начинаешь ценить больше времени, чем деньги, и поэтому, чтобы сэкономить время, просто покупаете комплект, учите ребенка читать и радовать жизнь. А в следующей песне с вами на какой Натише дяру на топольфе дяру, Шуполь помару минише роти, Дживирилюата, فَمُحَمَّدُ نَاَحُ وَسَيِّدُ نَاَحُ